Oh uh То ли то ли что -то еще сделал? <звук> У него одно хп было, дядь. Вертолет? Хочешь сделать? Хочешь? Какой вертолет? Я терю. Ебать! секунду третий будет? What? а четвертый? <смех> ну а что там за мотоциклетное пришествие начал yeah, просто развернулся и по в другую сторону дал блядь! чувак Ч ⁇ бить, что Reg Point motivated atayım Caster no. closing in. Relocate in the safe zone. <laughs> налепил. третий у Давай, Право, Я забрал, Последнего. Хорошо. Пока вырить не надо было. На нахуй! Мой пулемет! Печала я! Ага! Понимаю. Сюда. Забегался, мальчик. Думаешь, поедешь? Ой, здорово. Читаю как открытую книгу, блять. Mm -hmm. uh, so, в комнату так было. А ah, у нас глади, слышишь я? У нас халява летит. Да хит. Витализация на максимум. Bravo, за. Ой, бля. Внимание, у от топлива на исходе. Иду на базу на Я под огнем противника. Оу, он Прилетает, вот, вот, вот, Разбитый еще один. Хороший, хороший. Да вообще похую, блять, буквой ю поняли, блять. Да вы накиньте, я там заеду, у меня две ппшки, я фул готов. Пикает. Дал дал дал, дал дал. Далн три, да, он дрей. Ч ⁇ как сидится?